Чего? Что будем делать, как говорится? Давайте выпить тогда. Но без тостов это пьянка. Что вы предлагаете? Предлагаем выпить. Нет, тост такой. -то? Не превращай все в пьянку. Держи пожалуйста. меня за хвост, ворон весь тост. Так, тост, тост, тост, тост. Кто хочет сказать тост? Предлагаю. Давайте, давайте. Чего, я обрушился на вас? Или как? Или интеллигентно предложил проявить ситуацию? Ну, скорее всего, интеллигентно попросили. Это я Ну, мне приятно, конечно, особенно с вами познакомиться. Все изменились. Очень трудно сразу как бы опознать человека как старого сотрудника, с которым приходилось работать. Потому что люди очень сильно изменились. Ну, сегодня, сегодня очень... Я знаменательный такой, праздничный. Очень приятно встретиться в таком кругу ребят, чтобы отпраздновать. Сегодня праздник. Давайте за праздник поступайте. Давайте. Молодцы.